Всем снова здрасте. Это снова вы, это снова я. И сегодня речь у нас пойдет о мультитулах. Это у нас Архонт. Бюджетная версия, цена в рознице 1800 с копейками. Ну, для ровного счета пускай будет ровно 2 рубля. А это Викториноксик. Цена вопроса 9800 с копейками. Ну, пускай тоже для ровного будет десятка. Так, разница между мультитулами по рублям ровно в 5 раз. Давайте сравним дешевое и дорогое и посмотрим, на что они способны. Прежде чем переходить непосредственно к сравнению, пара слов о мультитулах в целом. Аудитория к этим многопредметникам относится достаточно полярно. От всеобъемлющей любви до полнейшего неприятия. И тому есть одна серьезная причина. Те, кто боготворит карманные пассатижи за наличие доп. опций, я их понимаю. Потому что эти дополнительные опции серьезно облегчают жизнь в сложных житейских ситуациях. Рано как и можно понять тех, кто считает мультитул недоинструментом, как раз из-за наличия дополнительных опций, ввиду множества которых эти инструменты ни с одной из них не могут справиться на профессиональном уровне. Но, чтобы не разводить срачи между мультитулофобами и мультитулофилами, так скажу, каждый инструмент создан для своих задач и условий, в которых тебя эти задачи настигают. Поэтому, если у тебя полный гараж профессионального строительного инструмента, а в багажнике вечно находится микрофилиал Leroy Merlin, то, скорее всего, да, приобретение мультитула для тебя не самая профильная задача. И тем более, наивно было бы предположение, что приобрести мультитул – это прям вот решить все задачи навсегда и покрыть необходимость в классических пассатижах, молотках, отвертках, э, ну, в общем, всех атрибутах настоящего мужика с руками и с плеч. Ситуации, они бывают разные. Для кого-то мультитул – это аксессуар, а для кого-то реально инструмент последней надежды. И ну, чтобы не перечислять просто все вот эти аргументы «за» и «против», я аргументирую, почему я конкретно «за» на этой стороне баррикад. А вы, если хотите, в комментах аргументируйте, почему вы в оппозиции. У меня первый мультитул появился с началом самостоятельной жизни. Сначала студенческая общага, потом многочисленные съемные хаты и, как вы понимаете, в этом перманентном состоянии переезда не всегда успеваешь на новом месте обжиться Нужным количеством ремонтного инструмента, отвертки, молотки, дрели с собой таскать просто тяжело. Поэтому одним из первых приобретений в самостоятельной жизни был вот этот вот китайчонок безродный за 200 рублей, который уже по расхлябанности превратился в бабочку. И тем не менее, до сих пор он у меня в обойме. Когда уже на примере ножей заматеревши я прочувствовал разницу между китайским Китаем и брендовыми вещами, у меня появился первый Лезерман, моделька Rebar. А, то, что разница между этими вещами небо и земля. Вот если это сказать, это значит не сказать ничего. Тут, как говорится, показывать надо. Начнем. Внешний вид. Вот Что 15 лет назад, что сейчас породистого европейца от китайца можно отличить просто вот одним взглядом. А, не знаю, как вам, а лично мне китайская Stainless Steel до сих пор по внешнему виду ближе всего напоминает сыромятное железо и самое забавное что я это знаю что это не так чуть позже мы это покажем но вот чисто по виду викс однозначно выигрывает тут тебе и хрома не пожалели и это реально тяжелая штука Тяжесть, сказать мы знаем это надежность вес это it надежность для меня oh, надежность это самое главное и кожаный чехол вот не галимый нейлон китайской кривой строчкой и торчащими нитками. Настоящий кожаный чехольчик, который, сука, пахнет кожей. Поэтому по внешнему виду однозначно лайк за Виксом. И в общем и целом вот это инструмент, а вот это аксессуар с дополнительной опцией в виде мультитула. Второй момент – те самые дополнительные опции. Ну, как бы не мне вам рассказывать, насколько сейчас развит рынок тех же самых мультитулов, и при желании вы можете найти любую комплектацию в нужной вам ценовой категории. Вот мы специально выбрали две абсолютно друг к друг другу модели, как раз подтверждение этого факта. Если нужна бюджетная версия, вот, пожалуйста, архонтик. Если нужен точно такой же, но с первоумутрыми пуговинцами, пожалуйста, Викс. В-третьих, механика инструмента. И тут, в принципе, все как с ножами. Один клинок у тебя закрывается сам под собственным весом, потому что там хороший керамический подшипник, а второй, сука, требует серьезный кистевой подмах, для того, чтобы просто флипануть, потому что у него пережатые таропластовые шайбы. Ну, как говорится, и чё? Если оба ножа открываются и свою функцию выполняют, в чем там глобальная разница? Ну, разница, очевидно, в ощущениях. И кому-то этот момент принципиально важен, а кому-то Пофиг. Вот мы просто для протокола без спешки и ловли блох замерили, сколько требуется времени для того, чтобы привести клинок в боевое положение и убрать на Архонте и на Виксе. Как говорится, прочувствуйте разницу. Ну и напоследок. Точность и аккуратность инструмента и его отдельно взятых элементов. Это вот как бишенка на торте завершает первое поверхностное впечатление от мультитула еще до того, как ты начал им работать. И по сути является вот квинтессенцией значения слова качество. Вот волнует ли тебя качество штамповки, отвертки, когда тебе позарез нужно открутить болтик на системнике? Вопрос оставляю без ответа. Тебе с этим жить. Сравнительное испытание двух мультитулов я, естественно, начал с ножа. И если первые четыре пункта они составили такую вот общую субъективную картину ощущения двух этих инструментов, то первый же тест показал, почему именно разница в цене составляет ровно 5 порядков, не больше, не меньше. Клинок Викса стандартный, как и на любом швейцарском многопредметнике, из коробки заточен идеально и, несмотря даже на то, что рукоять не предназначен для силовой работы, с задачей справился на твердую четверочку Архонт же, мало того, что из коробки заточен э, ну, как сибирский валенок, рукоять оказалась настолько неприспособленной для силовой работы, что вот это вот подобие э, бэклока в мягкие ткани ладони реально начало вгрызаться и доставлять физическую боль. Однако, я себе не позволяю забыть и вам хорошо бы держать в памяти, что это не ножи для бушкрафта. Это, грубо говоря, вообще не ножи. Это пассатижи с функцией голимого, коротенького недоножика, которым вам, даст бог, раз в год придется какой-нибудь проводок зачистить. В общем и целом, как в старом добром анекдоте, вчера с другом мерились хуйами, в итоге ничья, у меня один и у него один, но Викс, конечно, на голову впереди по уровню качества. Второй клинок на испытании – Серейтор. Лезвие специально для тех, кто держит долговременные долговременной памяти, на мой взгляд, совершенно лишнюю информацию о том, что серейтером веревки перерезаются несколько эффективнее. Я, конечно, не спорю, что промоченный морской водой соленый толстый канат перерезать, зацепить и прорубить серейтором будет несколько эффективнее. Но давайте на частоту. Когда вам надо перерезать что-нибудь с перевязанной веревкой или связанной бечевкой, ну, вряд ли вы ищете специализированные инструменты. Лично я этим в жизни не заморачивался, обычным ножом всегда справлялся. Ладно, это мои личные половые трудности, а вот то, что объективно, это то, что вот этот вот лютейший серейторный э, клинок Архонта потребовал намного больше усилий при работе, нежели достаточно тоненький интеллигентный Викторинокс, к которому я даже усилия не успевал приложить, он сам работал, у меня оставалось его только направлять. Особенно понравился челлендж одним пальцем, слабо? Одним И опять же, давайте не забывать, что обоими инструментами задача все-таки была выполнена. Умри, но сделай! Он сделал! Да, одним натужнее, вторым попроще, но в общем и целом результат один. Веревка перерезана. Третий инструмент – это пила. И чтобы не рассусоливаться и не вдаваться в долгие детали, так скажу. Вексом задача была выполнена за 20 секунд, и я даже не напрягся. А вот Архонтом я мудохался 2 минуты, и с меня без преувеличения сошло 7 потов, а рука забилась, как после хорошей силовой тренировки. Да ты за это лбал! Номинально-то счет 1-1. Кусачком обоих инструментов в принципе вопросов не возникло, и тут ну, сенсации тоже не случилось. Архонт пердит, но едет, в смысле, жует, но перекусывает. Вик же грызет только в путь одним нажатием. Что гвозди отлетают, что провода. Архонт тут же, конечно, требуется куда больше усилий на это. Кстати, насчет точности и аккуратности инструмента. На рукоятке обоих мультитулов нанесены линейки в дюймах и в сантиметрах. Мы живем в метрической системе, поэтому дюймы я даже не проверял, а вот недостаток на Архонте 1 миллиметра прямо бросился в глаза. Там, где на ВИКСе с нашим поверенным образцом деления сошлись просто в миллиметр, на Архонте за счет, очевидно, более слабого качества изготовления миллиметр где-то потерян. Мелочь, конечно, но неприятно. Крайний инструмент на тесте был отвертка, и признаться на этом моменте я уже был морально готов к тому, что архон залижется, да и хер бы с ним, но к моему удивлению он задачи справился и все скрипучие шурупы пердя натужно, но все-таки выкрутил. Также я был морально готов к тому, что рукоятка у меня в очередной раз попытается съесть кусок мяса с ладони и что он и попытался таки сделать. Но в очередной раз я вас отсылаю к тому, что это не профессиональный инструмент, это всего-навсего дешевый мультитул. И он свою задачу выполнил. Ну а Victorinox я, если честно, уже устал нахваливать, потому что он ни в одном испытании не провалился, и если это Sombrero вам по хуану, то в принципе я могу смело рекомендовать его к приобретению себе на поиск, как аксессуар, подарок отцу, например, коллеге какому-нибудь уважаемому, вещь годная. В общем и целом, если резюмировать мультитул, это как автомобиль. У них у всех четыре колеса, сиденья, фары. Если надо доехать, вы доедете. Но уже от вашего решения будет зависеть, на чем вы поедете. На Мерседесе или на Запорожце. Поэтому думайте головой, голосуйте рублем. А у нас на этом на сегодня все. С вами были Вещи с характером. Счастливо!